Is, is, is, name is, name is давайте раз, из, раз, давайте раз, мы, давайте мы с двойки, остальные единицы Мне кажется, сейчас жестко были. Да, это жесткие сопы, я раньше в яблоньке Блин. был там, жесткие чарики. Это крымского. А, да да не попадались. Я я в тебя. Плюс у них вон там скалажа кто-то еще тоже нормальный клан вроде. Двойка. Пусть. На, на, за бочкой стоит. Я рисаю. А, я думал. Я думал... Объединение Этот деревянный мост. Что? Зародитесь за зародите ну. бочкой, типа. Граната Можно халявный фраг сделать. А, он ушел. Рисаю. Смотрите за, Запустите кто? воду кто-нибудь, я резко на Народ. Я Белка, пошли. Ля, бля, бля, бля, бля, на бля, на они, на один, Они на один ушли, да, надо да. да. Херово вам. Бомба у нас лежит. Куда мы пошли? А, а, бомба на у да нас. мы рисать хотели. А, а все, понял. Все. Прикройте, я рисаю. Пиздам ничего бой. Да ты, ты в смоку. Видишь? Работают профессионалы. У тебя близко. По домом у грузовика. Вроде кто-то был. Нет? А, может показалось, хуй знает. Он на этой парке Недзи. Ну, бомбу у нас можно сидеть, ждать просто. Да, ну вот он. Вы вот не говорите, вот он нужен. Вот, вот, вот, вот. и, и оба, оба, оба. Так, блядь, скат. По Помощь, вода нужна, двое с воды. На, и Савика осталось. А, блять, короткая, длина. короткая. Это не, не длина называется. Брата. Все бойцы Лучше. противника убиты, мы победили. Окей. Защитите Давайте так же, объект. мы с белкой на двойке, остальные от единицы. Там а Рамсовый может от моста сыграть. Инженер может за плунтом там или штурм загресится. А, штурм на два пробежал. Пацан, пойдёшь, белка? Я тебя лесу. Держись рядом! Зря так агрессивно плент занимаешь. Пикабу. А, я с пикабу на двойке, окей. Один что тихо На двойке вроде кого-то слышали. Белка. А пока пошли, пошли на второй. Ловите! Давай. Ты на не второй, да? У тебя стата хорошая просто. Сейчас поумираешь, я тебя порезу по немножко. Я шучу. О, о, ништяк. Где убила, на немену? Не мену или скалу? Вы красная машина. Граната, а, а, Это единица, Я их взорвал. Тихо Я тебя Господи, я Господи, на мосту стоит эта старость. На ну, да. заходит. Тройка будет рез. Граната! Сваливай сразу. Я подлечу тебя! Влезло. Хорош. Они без авика. Надо резнуть подкат. Запушите? Прав был, Паш, нет. А, нет. Пизда, там стоит. Кто мост у нас не пошел. Подкат. Подкат. Э -э -э. Слева. Слева медик. Где-то еще авик. По-моему, он в упоре слева. А, вот он. Все, у тебя а медик. ставить, да? Да, им ставить. 10 секунд. 10. Бомба установлена. А, с последней с воды поднимался куда-то. Вот он. Еще два. А, Навика поднялся. Вся наша команда Антон. уничтожена. Мы проиграли раунд. Защитите стратегические объекты. Давайте двойку запушим. Раунд начался. Я дам смог на правом. Граната пошла. Нет, где убил? Го, пушить быстрей. Правая. Это двойка. 90 на мосту. Стреляйте, бойтесь все вот На Я мосту минимум гранату. двое, может трое. Граната. Они рис на самом деле в сфере в на первом сфере еще раз в инфекции считаю убьем лисинка, меда лисенка будет немного работать спецназ единиц по пог, по погнали еще и на мосту запустили парча парычи. он у тебя касатель. он во дворе по моему с парчей прыгал да да вот он все, мы ну, как, Подожди, как собаки нарезались, блядь, в этом раунде. Малорики все все... да? всем по пятерке, блядь. Первые места сами себя да, не нафармят, понимаю. У меня есть ошибка. Mm -hmm. Я не так много РМ играю, я в основном, основном оппинг играю. И вообще, а не... Не... Up up. И вообще немного Установите играю. Так, ну а давайте бомбу. первый раунд, наверное, единицу раунд попробуем. У них потому что два меда. А у нас два штурма. Можно постоять во дворе, короче, похалдеть. И потом дать минуса, и зайти. Ладно, духните так, чтобы его срезать, не мог и все. Я тройку возьму. Мы сразу зашли, но ок. На синий Нет, зайдите со мной, пожалуйста. Аркей есть. Все нресут будет. Все наресут. Граната пошла! Кидай Бомба взята! Ты в надежных руках, развод. держись! Кидаю гранату! Погнали, запушим я ресурс! Осторожно, граната! Да, Прикройся! Бомба установлена! Я подлечу Ладно. тебя! Ладно! Минивен! Гораздмен, город блять тройка миссия выполнена молодцы молодцы Установите давайте бомбу, теперь удивим вот их и, из и из просто объекта. на двоечку пойдем <с> <с> раунд начался да. сейчас и можно уходить. кого то удивить да да да если ты сказал что здесь есть какой то тр третий план, не типа удивить Раната! Раната! Раната! ну типа удивить можно двумя вещами это сменить плент после выигрышного так, раунда и большие и цифры... Пошел в дерево. Бомба взята. Я прохожу свои. Дым подкат, дайте Мирно. Го перетяг на единицу, народ. Го перетяг. Го перетяг, блядь. Банда. Хорош. Был на короткое. Че то кобры вообще не дамашка? На один ушел, подка. Они Гранат! на один ушли. У нас труп на дереве, народ. Надо бы задавить длину. Будет немного больше. Да, бросьте труп, неважно, Ну, не знаю, можно было бы за него посражаться, на самом деле. В подкате взорвали кого-то. Второй этаж забрал. Медик рисает короткую. Помогите, у меня два трупа. Ставлю один. Они пушат спину. Все, вы без меда. Они сейчас рестнут на короткой. Ладно, играйте на плент уже. Они отдыхались. О, блять, каменный. каменный. С воды поднялся. За плунтом, за плунтом. Вроде. Бля, не думал, что инженер там в спине. Давайте народ, слышим, народ слушайте, Раунд просто, стоит. пожалуйста, Врагу okay. бомбу. И все будет круто. Установите бомбу возле одного изобилия. Давайте со двоечку быстро подлиннее в пятером зайдем. Авик в фокусе подкат, а инженер, дай хаешку подкат со мной. Остальные не тратьте тихо. Короткую не пикайте никто. Все, прилетели. Залетаем, залетаем, да. Ну, я говорю, короткую не пикайте, ебаность. Коротко есть, слышишь? Короткая есть. Спасибо. Ты меня слышишь? Бомба установлена. Всё, разберите позиции нормально. Ч дыма-то в покате нету? Дайте дым. Хорош. два двами доживают. Он зашел. Идут резать во двор. Бланком. Отфармил. Кройте, я Первый этаж. Еще отформил. Блять, в подкате минус 50. Фантом. Минус 50 Дерево. и за стеной последний, за стеной. У него там труп, он резать будет. А, все, время, уже время. На, да, нормально. Молодцы. Бомба взорвана. Мы выйдем. Давайте на кураже попробуем двоечку запышить. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Взорвать сарг. Идаю гранату. Идаю гранату. Не взорвали это один. Гранату. Го перетяг через нашу респу. Через нашу, а леф прям. Бомба установлена. Сейчас задумлю. Ай, бля, это параньки. Какую? Брони раза инженер. Сейчас еще резну. Спасибо за смог сейчас тебе Всё, станет лучше все полетели выбивать парычи, парычи. Блять вверх а -а -а -а -а! тройка спустился да я помогу стой на месте да, инш на -ке, на, на, на размен все минус Так, нам надо взять один раунд, короче. Давайте, наверное, я снова с этим с пикабу на двойке, а вы от единицы играйте. Просто дефолтик сделаем, надо один раунд взять и все. Пикабу, вверх пойдешь? Не, я понял, зато игра. За двойку. Свали, тебя убьют, братан, свали, свали, оттуда. Да, блядь, ну, деревом. Я на поста. тебя засмотрелся. Да! Ушел в Сквеки, сквеки медик. Короткая штурм. Лез подкат. За подкатом у тебя есть людей. Да -да -да. Так, а, блять, так, так, видели, так, так, так, так, так, так. Давайте знаете, что сделаем? Ранцов, иди соло на двойку, остальные единицу стакайте. Взорвите минивен. Правой кнопкой я вещей. Или саки тихо я. Взорвал минивен. Один, блядь. Они быстро заходят. Походу саки все, да. Минус 20 где-то. Медик зашел. Ай, а штур штурм справа за вещами, он последний. Прошел. Лучше, лучше, лучше все. Хорош. ГГ. Не, но ну если яблоньку как бы выиграли, это уже какой-то показатель. Но они нам попадались сегодня уже. Причем Дэнчик вы, по-моему, да? с кем-то другим был. Че вы их выиграли? Я У -у -у. не помню. Мы сегодня все разносили. Да, нифига вы жесткие. 14 резюректов, вроде <св> <св> Как обычно, почти все в плюс отыграли, кроме белочки. Ну, единственное, тоже вместе со мной в одной доле. Так еще, короче, две победки. Я же не могу тебя бросить в одно минус. Да-да-да, ты прошлое тащила. Угу. Тащила. Тащила это громко вообще сказано. Тащила. Еще скажите быстрее. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Что, народ, в клан-то пойдете? Да. В клан. Не. Ну, пигабура. Пикабурам свой, может, пойдет. Я наигрался в кланах. Да, да, да. М -м У нас типа нет там нормы, там и всей их войни. Это поначалу визита говорит. Серьезно. Рахтор забрал. Мне так чисто просто, чтобы те мои были какие-то в клане... Сроби. Кстати, я все. это один, два. Двойка, по-моему. Может, центр хуй. Блин. Да, двойка зашли уже. У них три АВП аккуратно, надо с раскидывать. Первый этаж. Сейчас дошел, дай, я вот, а, можно поднять. Тебя откуда ебнули, ты скажи? Поднижки. На колоннах. Граната пошла! Красавика. Сейчас еще инжа лесну. Живите, Ух, просто живите, и, прикрывайте. Не пикаю, хорошо. не Рисаю второго. Не врезал, а под, под, под, под навесом. Так гараж не успею резать, 1-6 я поднял. Дай и дым, ты дай дым на труп. Лучше два смока даже. Блять, фул. Белка, белка, дай дымой. Зазяло. У, у тебя справа, у тебя справа штурм. А, Ай, мальчик. Все, дефуйс. Мы обезвредили бомбу. Раунд за нами. Так, давайте сейчас, знаете, что сделаем. Защитите стратегические объекты. А, погнали все воду встречать, дружненько. Все на воду, народ, впитером. Они рандомы, я думаю, они сильно тактиковать не будут. Раната! Центр взорвали, может, бойка. Что там на воде? Есть вода в Да, есть вода. Okay. Есть второй этаж тоже есть это единица просто стойте двое. по позиции мы принимаем а -а -а. Их. с воды заходит блять со спины ну ты ч ⁇ наверху наверху там... наверху они... я видел снизу вот будут... nice. Сейчас справа кто-то сейчас что станет Анте, анте, анте. Бля, пройдет. ну пикабу, пикабу спину бы не проебал. С двух сторон поджали, я отпустил Раунд позицию. Гупа mm. сделайте на единицу, кто-нибудь. Пошли со мной мусор, кто на двойке. Пошли мусор. Один. один-один. Ага. пошли спиной играть. Да, иди первый, хотя я тебя еще реально. Вверх. Ряду. Вверх двое, а их что? На моем меньше. Ой, блять, тут вот трое. Взрывай правую к нам. Вверх будет рез. Вверх ресы. Лемлю вверх, я их взорвал. На трубу. Двое на трубу. фонет меня пушат пункту есть он упал к тебе Присает. бля он уже под наш респой под гаражом АВИК стоит раз разбит тебе надо было просто помочь мне взорвение, ну бля у, у тебя ближний класс у меня блекает. давайте подсадочку раунд начался и, и, и, бомба взлета. Дефолту центр вроде кто-то идет у воды есть молодцы. Убил а, С ну, спины зашли. респа, Наша респа инший. А, наш респа даже. Убьете на его? Надо, надо убить, а то он меня может ебнуть на подкате. Все нормально. Забрали. Одна колонна. Тупик. Трупы посидеть а, просто па. и в порядке. Бомбу ставь всё. Ну как туда, туда за двойку нет. идти? За двойку идти как? Зелен контейнер. контейнер. Вверх уже, уже угу. Их вверх. Блять, что я не могу. У меня медик. Красавчик. Команда врага уничтожена. Так э, давайте, надо запотеть, ребята. Установите бомбу возле одного а, из объектов. Раунд Только сей, пикабу, пикабу останется за грузовиком. Посмотри, чтоб с моста в спину просто не ходили и все. Погнал. Ты можешь как-нибудь в крысу сесть там и просто чекать спину. В крысу я могу. Да, красавчик тогда. Первый этаж есть, пушат. Найс. <звы> nice. Так, тут за ещами кто-то. Стой смирно, я помогу. Ты как раз помнишь. Чертилорис, по-моему, говорит. Кого-то вот там ты, ты мне ушел". просто репутацию портил. <laughs> Спасибо тебе. Взорвите один из объектов противника. Давайте так же. Ты говоришь, что тебе не привыкла. Ладно. Ну, это да. Бомба я вроде немного разыгрался. Так, э, Авик, убеж что? шь-то? Да контами, двое Я пошел лучше медик Меди зарашил. Ага. Сидит, сидит на этом. Граната! Бомба потеряна. Что там, что там? Справа, раз... справа. <связь> <связь> Блять, он меня сразу шотнул. Вверх. Воду ты. пушит, воду пушит. <связь> лучше. Сейчас его резать буду, тебе надо труп посидеть. Я бы лучше поджался поближе. Я слышу, у тебя наверху. Ага. Нет. Всё, рисую. Я ничего не слышу. Граната пошла! Да не, он это фейк инфа была. Бомба взята. Медикник дурачок может претереснуть. Хотя сзади Правильно. труп там есть еще Верх, не забывай вверх. а все он пропал нормально да один точно наверху нет, я нет, его нет. тоже слышал наверху Она. здесь да да да да можно задымить поставить просто. бомба установлена Ааа, а -а -а, двоим 90. 30 да. косости, блять. Бывает нормально. 3-3 рабочий счет. Сейчас в обороне боем. Гоуча, короче, это.. Запушим центр с двух сторон. Защитите стратегический. Абик, иди через трактор, один штурм через трактор и остальные двух. Взорвайтесь в мост. Граната пошла! Осторожно, граната! Ой-ка! Авик <свист> упоря. Убил Авика. Граната. Центр рисает. Жмите, жмите, жмите. Жмите, ресует. На контраре думает. Он передумал. Давай сейчас распределимся, авик со мной надеялись на подсадку на Инженер, можешь от центра сыграть По-моему, второй этаж есть, нет? Пока нет Да, второй этаж Жду. Ты. Трахтор идет по мне. Да, за у тебя один за Ставит один. А кубик залез. залез на кубик. Держись, я помогу, Спасибо, тебе, дружище. Мы уничтожили okay. отряд. О, пикабу разбил коса. Это им за тот раунд там стил, да? <laughs> Гос, снова центр запушим. Раунд уже начался. Граната, граната! Осторожно, граната! Взорвал кого-то. Ай-яй-яй. Типа... Это центр. Тебя... Помогайте быстрее. На контакт. Да, за контактами стреляем. С двойки стреляем. На ребра. А, я соло. Интересно. Вся да блять, он! Ебаная хаянь не дала в смогу зайти, он еще и простреливает. Давайте единицу как играли. Раунд Этот, э, пикабу там, или кто там, Бомба у нас крысил. По-моему, пикабу. Также от моста играй. Все, давай вверх убьем сейчас, с тобой. Есть за контом. Ой, Бум. меня взорвали. Заходите с воды, Абик, пикай. Есть, есть, штурм... Заходи, заходи, Авик, заходи. Игрок с бомбой убить. С, контейнером. с контейнером. 90 дал. Да, да блядь, со спины бинтур. Там уже со спины зашли, да. Враг... А как он в спине Враг... вообще бойцов. оказался? Я не понимаю у вас. Проигран. Вы как конты-то заходили? Взорвите один из объектов противника. Давайте два конем и это, возьмите бомбу Бомба и беда. перетянемся через воду на единицу. Граната, осторожно граната. Есть трактор, трактор. Надо, надо убить трактор. Рёбра, Просто холдите, народ, обороняемся, они пушат. Почули запах крови, блядь. На тракторе до сих пор. Найс. Nice. Так, мы отрезаем, да? Бля, не врегало. На тракторе медик стоит, э, дымит. Слева сразу. На двойке снайпер на колонну выходит. Медик до сих пор там в самоках где-то сидит. Mm -hmm. Хорош. Меня все можно резать, а, нормально. Да все, мы будем. Да, малорики. Уже лежит так. Защитите стратегические ага. объекты. Так, белка, сделай подсад, сам слово на один остальный, два, два стакните мусор. Го центр прокинем, хаешки. Кто на двойке? И мусор ухо. Есть центр. Тебя уже зашел. На контакт, на контакт, а без медов. Капуст, да. Хорош. В принципе, можно рисовать. Смотри, мусор я рисую. Граната! Спрыгнул, спрыгнул. Идет к вам. На Все, он на соло, он соло. На бесы. На бесы. А, -а, а, отлично, молодцы. Было потненько. Так, давайте еще одну победку, и я в кроватку. А нет, я не gotta join us.